Представляю вам набор анти-эйдж сывороток в миниатюре. Здесь представлены сыворотка актив лифтинг, миорелакс, интенсив омоложения и стоп тайм 25. Для чего они нужны? Сыворотки MIARELAX и актив лифтинг очень хорошо сочетаются в одном нанесении вместе. То есть сыворотка миорелакс наносится после очищения и тонизации на места с мимическими морщинками, где есть гипертонус мимических мышц. То есть это вокруг глаз. Межбровье переносится, лоб и, возможно, область над верхней губой. Наносится в небольшом количестве, впитывается похлопывающими или такими втирающими легкими движениями. И после этого на все остальное лицо, включая область шеи, мы можем нанести сыворотку Active Lifting, которая обладает очень хорошим противоотечным эффектом и эффектом подтяжки кожи такой моментальной. Ее мы наносим массажными движениями тоже до полного впитывания. И поверх этих сывороток мы можем нанести свой уходовый крем. Дальше здесь есть сыворотка интенсив омоложения. Ее можно использовать и утром, и вечером, или утром, или вечером, под любой крем, под декоративную косметику. Она имеет легкую гелевую текстуру, содержит два вида гиалуроновой кислоты и э, компоненты, которые повышают кожный иммунитет Это бета-глюкана, фитокультура яблока, которая укрепляет кожу. Дальше здесь в составе у нас есть этого наборчика сыворотка Stop Time 25. Она имеет наиболее густую текстуру из наших сывороток. Ее очень хорошо использовать, если, например, у вас дома есть какой-то домашний гаджет, массажер, с которым вы можете сочетать вот эту сыворотку, нанося ее как активное средство под процедуру. Также вы можете использовать ее как обычную сыворотку под любой крем или под декоративную косметику. Можете, если у вас перкомбинированная или жирная кожа возрастная, использовать ее вечером вместо ночного крема. И таким образом вы сможете попробовать наши активные средства в миниатюре и выбрать оптимально для вас.